крокодил <смех> обезьяна Чего у вас парни получается французские овладели какашками ежика Будем потенцию речи вот мы бомаком али все завтраки как завтрак ребята как же нет ну, это не так же как завтрак в жопе мира а что это тарелка пустая смотрим вкусно значит вот такой завтрак ребята но мы едим первый раз за полтора суток да? Но нам хорошо. То, что поедем делать, получать визы Буркина-Фасо. И смотреть, не угнали ли у нас тачки, не расстреляли ли их ночью. Может, получится мерца продать нашего красавчика? Мерсо вообще красавчик. Здесь продадим его, в Мали. Значит, зашли в лавку в нашем отеле. Смотрим сувениры. Вот здесь Маленький. такие Маленький. вот хинжалы есть. Конечно, не выглядят так себе. Но в качестве сувенира можно постреть. Вот такие кольца, зубы крокодила продаются. Кольца вот такие вот. Вот я ходил так вот с кольцом, с таким. Что еще? Вот такие всякие деревянные кольца. Мы находимся в городе Бамако, столице государства Мали. Никогда мы еще не были так близки к Аль-Каиде. Не говорит ты выяснилось, что здесь есть Государственные войска. А есть? Есть прогосударственные, прогосударственные группировки. государственные группировки. Да. А, одна. Есть три а, экстремистские группировки и правительственные войска. То есть пять групп, воюющих между собой. И мы должны ехать по дороге, где все они соприкасаются, да? С конца. Наш план претерпел некоторые изменения. И мы подбираемся сейчас. Мы сейчас вот здесь находимся, а поедем вообще вот сюда. Ну с есть... жопу мира, я понял. А? Ну, вот, ну, собственно, да. Собственно, там, где как раз соприкасаются, три вооруженные группировки разные. Меня смущает только радостное выражение лица Михаила в этот да. момент. It's party time. Сегодня наше утро начинается с того, что мы приехали в посольство Буркина-Фасо в Мали, город Бамака. Сейчас 9 утра, мы подаем документы на визы, и после обеда уже нам должны их выдать, мы поедем в Буркина-Фасо. Ребята он стоят, заполняют документы, кто-то, а кто-то курит. Вот мы припарковались. Вот такое посольство. Заполняем анкеты на визу Буркина Фасо. Вот. Все на французском языке, но мы стараемся. Чего-то у вас парни получается французские овладели? Place Россия, наверное, лучше писать, да, просто? Да. Пробки, автобусы. Вот такие маршрутки ездят. Вот такие такси. Подороги. На сутки в Африке вообще да, одна краше другой, блин. одна сторона другой не хуже. Заходим в музей, Национальный музей Мали. Расскажи про это место, Слав. Это мини-копия, вот как раз шипастые культуры догонов народности, которая да, проживала и живет на территории Республики Мали. И которые лепят свои храмы из навоза и глины? Ну да, они делают все постройки из соломы, навоза, глины. Вот. И почему шипастые? У них такие особенности. Я даже, честно говоря, не знаю почему. Я вот, думаю, и... что это просто вот. остоп. Это каркас. Слав, что происходит? В общем, парень подает. какие-то на вид каштаны. Грязные, подозрительные. но Попробую. Да? Конечно, да. Ну давай. А что местные говорят? Местные говорят косметично. розовый. Скучно. Чё? Скуса и диски и камня. Стала. Белую надо. Все Нет, ты сам укуси, кусай. А, вот это бомб. Вот я так дуриан и пробовал первый раз. Такое говно. Вот эти лучшие орешки. Сколько стоит? How much? How 15. 15. 15. Сколько француз? не 15, 15. Пятьсот. Сейчас, сейчас, покупаю. Давай я буду держать. Сейчас не знаю, сколько мне на пятьсот продал. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Еще один. Десять. Еще один. Сюда. Давай еще один. Держи. Спасибо большое. самое? говорит, сегодня будет хороший секс у тебя. Это просто ад. Это, говорит, мазать Это, говорит, мазать Для чего? Покажи. Са, са. Кати хорошо короче съедаешь это и у тебя в трусах степон будет понял привезу это в россию. россию будем потенцию увеличить адская штука просто адская давай ешь тебе сегодня нужен хороший секс с кем с кем тобой с Мишей, с Мишей живешь давай серьезный вирождение лица делай поехали Три, четыре, два, один. Всем привет, с вами канал Вокруг Света и я, его, ее ведущий, Рязанцев Игорь. Сегодня мы находимся в Бамако, в ее центральной части, совсем недалеко от центральной мечети. И сейчас мы идем погулять по рынку, по местному, показать вам колорит этой страны и этой столицы. В общем, вы сейчас все увидите сами, пойдемте с нами. Вау! Класс! Крокодил! Крокодил, обезьяна! обезьяна. Какие-то львы! Это все, тебе можешь взять оцелот, мартышки, крокодилы, киноты, шкуры всякие, да? Все, что хочешь, да. Черепахи, черепаши, панцири. Всякие крысы сушеные. О, это кто? Смотрите, я даже не знаю, кто это. Всякие крылья, ракушки, ребра. Воняет, конечно, я блювану просто. Вот такой вот рынок продается все для шаманов. Значит, всякие волшебные снадобья, эликсиры. Тела животных, сушеные, вареные, пареные, всевозможные. С надобья. Все продают, если что-то надо, что-то надо, болит, приходишь сюда и все покупаешь здесь. Слав, у тебя ничего не болит, у тебя спина болит. Тебе нужно две сушеные змеи обвязать как ремень, да. и у тебя пройдет. И помазать этим какашками ежика я бы хотел голову от обезьяны совершенно. она тоже что-то мне должна помочь но ее надо это э, как амулет сделать на шее носить вот на монтажка местная что ребят хотели побывать в африке кто хотел пожалуйста наслаждайтесь это еще я считаю наиболее чистую голухую, да? Ну, да вот есть куски соли Прямо можно целый кусок купить. И всякие еще специи другие. Аккуратно 50 тысяч стоит. Почем, Святослав? Кокосики продаю. Почем нынче? Добротные, вкусные. Сочные! Почем нынче кокосы? А это... 50 тысяч местных денег за штучку. Давай. Один их ты будешь кушать, да? Да? Ну правильно. Не, ну я могу, у меня есть прививка от дифтерии. От холеры, правда, нету, но от дифтерии есть. Так, снимаем. Мы два чистых кокоса. Видишь, они вот наливают. Пить ее, можно. Учешай себя и, своих, и моих зрителей этим. Вкуснотища? Кокосики зачетные. Свежие, мягкие, вкусные. У нас таких России нет. А молока внутри нету? нет? Нету. Вот так вот продают одежду, которую передают бедные страны Красный Крест, Армия Спасения и тому подобные организации. В итоге вся эта одежда оказывается на прилавках рынков. Игорь, да. пойдем кинем монетку, чтобы ты обязательно сюда вернулся. Можно обойтись без этого? Нет, это обязательные условия. Вот мы возвращаемся обратно к нашим машинам. Погуляли по Бамаков, точнее по его рынку, возле Гранд Мечети. Сейчас поедем в посольство Буркина-Фасо забирать наши визы. Вообще Бамака относительно чистый город, практически нету грязи, не то что в Конакри. Люди нормально реагируют на съемку, никто не машет, не ругается. В целом обычный западноафриканский город, но города это не то, что надо смотреть в Западной Африку.